Как говорил Брюс Ли свою там какую-то цитату, там то, что он не боится того, кто задрачивал 10 тысяч ударов, то что он опасается того, кто один удар задрачил 10 тысяч раз. Я именно тот человек, который просто дрочит. Красава.